Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете Радио Народная Волна на частоте 1430М 9910 ФМ на нашем веб-сайте радионvc.com и на нашем YouTube-канале. В эфире программы Яна и странички истории. Здравствуйте, Ян! Добрый день, Сергей. Добрый день, радиослушатели. Хочу сердечно поздравить всех наших православных радиослушателей со светлым днем праздником Рождества. 40дневный пост закончился, можно и погулять. Вообще, конечно, хотелось бы поговорить об этом подробнее, рассказать о причинах раскола христианской церкви в XI веке, историю русской православной церкви. Но в пятницу произошло событие с далеко идущими последствиями. По личному указанию президента Трапа, в багдадском аэропорту был убит командующий спецоперацией эль Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, более двадцати лет возглавлявший все операции Ирана за пределами своей страны. Он практически осуществлял всю внешнюю политику Ирана на Ближнем Востоке. Он подчинялся только верховному лидеру Аятолу Хамени. Организация террористических актов, создание шиитского полумесяца, включающего Иран, Сирию, Ирак, Йемен, Ливан, Обеспечение оружия хуситам в Йемене, Хизбалаи в Ливане, военные действия в Сирии, последнее убийство двух американцев на военной базе в Ираке и организация нападения на американское посольство в Багдаде, все это заслуги, в кавычках, конечно, Кисама Сулеймана. Сулейм... Сулейма... Сулеймани стражи Исламской революции, и он сам еще с 2007 года занесены американцами в список террористических организаций. Он попал немножко позже, в 2017 году. Решение Трампа убрать человека, на руках которого кровь сотен американских солдат еще с времен Иракской войны, все это было Значит, Это, конечно, хорошо, это правильно, но это можно, надо было бы сделать еще лет на 20 раньше. Вот. Это он поставлял во время войны в Ираке специальные подрывные устройства, на которых подорвались сотни американских бронемашин. Так напрасно, cnn и другие левые американские медиа проливают слезы это не просто был убит генерал был убит очень крупный и очень влиятельный террорист вообще Иран занимает верхнюю строчку э, в, политологии, в политологии США в, на, в Иране проходила э, Тегеранская конференция Сталина, Черчилля, Рузвельта в 1943 году с него же, с Ирана, в 1946 году началась холодная война когда Советский Союз, несмотря на договоренности, отказался выводить оттуда свои войска, затем 1952 год, свержение премьер-министра Ирана Масадыха, который хотел национализировать британские и американские нефтяные компании, затем 1979 год, революция в Иране, свержение режима Саха, Шаха, захват 52 американских заложников, находившихся в плену 444 дня. И далее не только ежегодные антиамериканские демонстрации с лозунгами Смерть Америки, но и произглашение на весь мир задачи уничтожения сионистского государства Израиль. Для решения этой задачи Иран поставил цель создания атомного оружия. Во главе Иранской революции 1979 года стоял Аятола Хамени. Он получил хорошее теологическое образование, в своих ярких религиозных проповедях выступал против иностранного влияния в Иране и резко критиковал Шаха. Хамини заменил монархию на Исламскую республику, основанную на законах шариата, с неограниченной властью Верховного Айятолы. Хамини, роди, Хамини родился в небольшой деревне, носящей такое же имя, в 1902 году. Уже шести лет он знал наизусть Коран. В 1918 году он покинул свой дом для получения религиозного образования. Он учился в городе Кум, когда шах начал проводить светские реформы, ограничивая роль имамов, внедряя светские законы в жизнь страны. Все эти годы Хамени стал широко известен своими памфлетами против западного влияния, которые он считал антиисламистским. В 1930 году он женился на весьма состоятельной женщине, совершил хадж в, в Мекку и вел по радио специальную мусульманскую программу. Его имя стало широко известно по всей стране, и у него было много сторонников, особенно среди мусульманской молодежи и студентов. В 1958 году а, Мусульманские лидеры избрали его одним из 12 аятолов, это высший религиозный титул в Иране, но Шах заблокировал его кандидатуру. Программа модернизации Ирана, которую проводил Шах, вначале пользовалась популярностью, но все шло это слишком быстро. Все иранские порты были забитаны оборудованием для новых заводов, которые еще и не были построены. Процветала коррупция. В городах вынули миллионы нищих крестьян. Росла безработица. Хамени сразу же уловил происходящие в обществе перемены и стал обвинять Шаха, что тот находится на службе у Америки. Он призвал к чувствам иранских националистов и миллионов неграмотных масс, опираясь на учения ислама. Хамини был арестован, но вскоре освобожден, а в 1964 году отправился в изгнание. Сначала он жил в Турции, затем в Ираке, священном для шиита в городе Наджар, а затем в Париже, откуда активно вел антиправительственную агитацию, записанные маг... на магнитные... магнитофонные кассеты, которые мгновенно расходились по всей стране. В стране шли преобразования, женщины получили право голоса, земельные реформы уменьшили доходы мусульманского духовенства, проводились реформы образования. Вместе с реформами росло и недовольство. Начались волнения. Сначала в Кум, а потом в других городах. Пытаясь подавить демонстрацию в Тегеране, армия открыла огонь по толпе в сентябре 1978 -го года. Но было поздно. Генералы требовали решительных действий. Шах колебался, ждал совета от великого демократа из Вашингтона президента Картера. Забастовки, массовые демонстрации э, заставили Шаха бежать из страны. Он уже был тяжело болен раком. Хамени с триумфом вернулся в Париж и сразу же взялся за дело. Массовые казни начались в апреле 79 -го года. Вначале казнили бывшего премьер-министра, потом генералов, потом противников Хамени. В первый же год было казнено 12,5 тысяч человек. Было арестовано от 30 до 50 тысяч человек. Многих пытали. В 82 году Хамени выпустил декрет, объявив все законы шахского режима недействительными, и страна, переходит на законы э, исламского шариата. Алкоголь был запрещен, женщины должны были носить головные платки и шадру. За нарушение шариата были положены наказания до 100 ударов плетью. В феврале 1989 -го года Хамени выпустил указ о смертном приговоре для писателя Салмана Рожди, который опубликовал роман, в котором есть насмешки над пророком Мухаммедом. Любой, кто приведет его в исполнение, получит награду 1 миллион долларов. Хаминьни умер в июне 1989 -го года. В похоронной процессии приняло участие более миллиона человек. Но все это, кажется, уступает тому, что проходило в Тигриане минувшее воскресенье. Во время похоронной процессии в Сулеймане. Такое впечатление, что на улице вышел весь город. Одной из серьезных ошибок предыдущей администрации президента Обамы было заключение так называемого договора о приостановлении Ираном производства ядерного оружия сроком на 10 лет на разработку атомного оружия в обмен на снятие этих санкций. Ирану удалось выскользнуть из всемирного бойкота и экономических санкций, они были очень и очень серьезны. Соединенные Штаты вернули и передали Ирану более 100 миллиардов долларов, которые были заморожены в американских банках и которая Тигеран немедленно направил на оказание помощи террористическим организациям типа Хитцбулы в Ливане или шиитским постанцам в Йемене, организации заговора против Бахрейна, попытки убыть посла Саудовской Аравии в Вашингтоне, спасение режима осада в Сирии, там вместе с русской авиацией основную тяжесть боевых действий взяли на себя подразделения иранских стражей исламской революции. Иран произвел ракетную атаку на нефтеперегонный завод в Саудовской Аравии, обстрелял несколько нефтяных танкеров и сбил американский очень дорогостоящий беспилотник. Перечень, конечно, можно продолжать очень долго. Иран стал основателем идеологии шиитского возрождения. Политика Соединенных Штатов – Сдерживание Ирана, конечно, не началось при президенте Трампе, и не при нем она закончится. В принципе, это продолжение той глубокой вражды между штатами и Ираном на протяжении последних сорока лет после Исламской революции. Предыдущие американские администрации балансировали политику прагматизма и конфронтации. Президент Обама изменил этот баланс в сторону уступа к аятолам, а политика уступок и политика слабости никогда не способствует положительным результатам. Конечно, Америка не может позволить себе бросить своих союзников на Ближнем Востоке, в первую очередь Израиль и Саудовскую Аравию. Доминирование Ирана в этом районе приведет к самым серьезным последствиям. Ирак, во главе с кровавым диктатором Саддамом Хусейном был, это все же в Ираке, как вы помните, власть принадлежало меньшинству суннитам, и Саддам Хусейн был суннит. И это был противовес против Ирану, сдерживая его. А вот после войны ситуация в Ираке изменилась. Там э, с нашей помощью к власти пришли шииты, которые вскоре и попали под влияние Ирана. Ну, последние события последних дней, конечно, весьма... Впечатляет. Дело в том, что иракский парламент принял решение, чтобы все иностранные войска, находящиеся на территории Ирака, покинули страну. Это в первую очередь касается Соединенных Штатов. У нас сейчас там есть порядка 6 тысяч американских солдат. Но не забывайте, что мы вложили и в послевоенную реконструкцию Ирака, и в строительство американской военной базы более триллиона долларов, я уже не говорю, а что где-то 5,5 тысяч американских солдат погибли в Ираке. Конечно, с точки зрения военного баланса Иран не представляет какой-то жизненной угрозы для Соединенных Штатов, но любой серьезный конфликт будет продолжительным и дорогостоящим с трудно предсказуемыми последствиями. Конечно, Америка устала от войны и с, Ира, и с Ираком, и с Афганистаном, которые оказались огромным финансовым бременем для страны. Я уже не, я уже не говорю о потере живой силы. С точки зрения военного баланса, угрозы Ирана, пока он не обладает ядерным оружием, конечно, являются незначительной. Население Ирана. Это четверть населения Соединенных Штатов. Его экономика не дотягивает и 2% американской. Валовый национальный продукт США в прошлом году 21,2 триллиона долларов. Ирана 412 миллиардов. Расход на оборону в США 750, в Иране в 50 раз меньше. Экономические санкции США больно ударили по Ирану. Инфляция, значит, Большая инфляция, рост цен обесценивание национальной валюты Реала. Все благополучие Ирана зависит от экспорта нефти и газа. В экспорте страны они занимают 80%. Конечно, то оружие, которое производят Соединенные Штаты, Израиль э, и самые новейшие системы вооружения. А Иран в основном, у него есть свои разработки. Он производит небольшом количестве и свои танки, и свои самолеты, и свои вертолеты. И главное, у него есть э, ракеты стратегические, э, ракеты тактического радиуса действия, но ну, в пределах порядка двух тысяч километров. Но это расстояние вполне достаточно, чтобы достигнуть Израиля. Э, он очень много Иран покупает и оружие э, и в России, и в Китае, и в Северной Корее. Ну и самое главное – и, в, и последние годы, как он вел работы по производству атомного оружия, так и сейчас ведет. Он сейчас и вообще объявил два дня тому назад, что он снимает все ограничения предыдущего договора на разработку атомного оружия. В стране установлено более 10 тысяч центрифуг для обогащения урана. Сейчас Иран уже повысил процент обогащения до 5%, хотя по соглашению, которое он подписал, эта цифра не должна превышать 3%. Где-то в горах, под землей, он разбросал эти ядерные объекты, находятся заводы и лаборатории для производства атомного оружия. И хотя индустриальная база Ирана сильно устарела, и сказываются последствия санкций, но все же Иран представляет довольно мощную державу, особенно региальную, в том районе. Хотя у него авиация и морской флот не располагают современным оружием. Но, и как я уже сказал, есть у него и вертолеты, и техника, и ракеты. Самое главное, что в этом, если, если Иран только создаст атомное оружие, это будет представлять смертельную угрозу Израиля и, конечно, Саудовской Аравии, которая не останется, наверное, сидеть, сложа руки, и сразу же начнет создание или своей атомной бомбы, или так как у них неограниченное количество денег, то купит это атомное оружие в Пакистане, с которым у Саудовской Аравии хорошие отношения. Поэтому Соединенные Штаты, несмотря на кажущую слабость Ирана, видят в нем серьезнейшую угрозу своим национальным интересам. А ведь про Израиль говорить не приходится. И вопрос идет о выживании Израиля. Потому что Израиль, вооруженный ядерным оружием, с его угрозами уничтожить еврейское государство, именно представляет экзистенциальную угрозу, то есть угрозу самой жизни Израиля. Для Америки самая главная угроза – это география. Посмотрите на карту. Иран контролирует на протяжении сотен километров все побережье Персидского залива, через которое проходит э, ну, порядка 25-28% всего мирового экспорта нефти. В теории, конечно, Иран попытается закрыть Гармудский пролив с тяжелейшими последствиями для мировой экономики. Ведь, конечно, со временем Ирак, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты смогут предложить другие пути для экспорта своей нефти. Но это возьмет годы и годы. А вот вторая угроза, как я уже сказал, наиболее серьезная, это, конечно, программа создания атомного оружия. Это, это дело серьезно и как... Помпео вчера и сегодня на пресс-конференции он повторил, что Соединенные Штаты не допустят ни при каких условиях создания Ираном атомного оружия. Как мы это сделаем? Конечно, у нас возможности военные для этого есть. Для Израиля это намного сложнее, ему надо пролетать и дозаправлять свои самолеты на территории Саудовской Аравии. Третья угроза, которая представляет Иран, что он установит при создании атомного оружия оригинальную гегемонию над этим важнейшим районом земного шара. И он может изменить весь стратегический ландшафт Ближнего Востока. А, значит, президент Барак Обама в 2015 году вот это подписал совместный план действий, в котором Иран обещал заморозить свои ядерные программы на 10 лет под контролем организ... атомного... Атомной комиссии Организации Объединенных Наций. Но почему на 10? Вот здесь вопрос упирается. Ну, хорошо. Да возьмем, что вот этот договор, который подписала Америка, другие европейские страны, Китай и Россия, хороший. И на 10 лет Иран заморозит свои программы. Но почему на 10 лет? А что произойдет через 10 лет? И как вообще можно тяжело проконтролировать, что эти 10 лет будет Иран делать? Будет он продолжать свою программу, будет он продолжать какие-то свои разработки научные там у себя, где-то внизу под горами. Кто его знает? Ведь с самого начала было ясно. Иран, если бы еще немножко его нажать, он бы подписал бы соглашение не на 10 лет, а навсегда. И это надо было сделать. Но наш либеральный президент решил, что 10 лет это достаточно. Через 10 лет его не будет, а там вы сами и расхлебуйтесь. В 2018 году президент Трамп вышел из этого договора, объявив, что существует возможность заключения нового договора с Ираном о полном запрещении навсегда атомного оружия. Кажется, ну что в этом плохого, предложение Трампа. Садитесь за стол, давайте переговариваться, заключим новый договор. Иран сказал нет. Т Трамп наложил на Иран новые санкции, пытаясь заставить его сесть за стол переговоров. Он говорил, что готов в любое время начать переговоры с президентом Ирана Рухани. Ответ однозначный – нет и нет и нет. Так что, и Майк Помпео неоднократно заявлял, что Иран использует все методы, включая терроризм для распространения своего влияния. Для этого не жалеет ни денег. Он использует десятки, а может и сотни шиитских группировок в этом районе земного шара для осуществления террористических актов. Это, конечно, не американская пропаганда, это реальность. Когда Соединенные Штаты называют Иран государством-спонсором терроризма. Ну, в ответ на это, конечно, вчера иранский парламент принял резолюцию, в которой называется Пентагон террористическая организация, американские вооруженные силы – это террористы. Ну, конечно, резолюция – это резолюция, бумага есть бумага. Но для иранских ястребов, все еще объединенных успехами Исламской революции, распространение шиитского влияния – это не кратковременная кампания, это долгосрочный план, рассчитанный на десятилетия. Это после победы, вот это все равно можно сравнивать, как после победы э, большевистской революции 1917 года, распространение коммунизма для Ленина и его соратников стало первоочередной задачей. Конечно, сегодня Иран – это не Иран времен революции и даже не Иран времен бывшего президента Ахмеджана. Количество террористических атак значительно снизилось за последние 20 лет. Снизилось, но не прекратилось. Убийство э, лидера э, вот этой группировки э, «Страж Исламской революции» э, Сулеймайди Суллимай, э, произошло... Сулеймане произошло тогда, когда он приехал в Ливан и в Ирак готовить новые атаки на жизни американцев. Ведь президент, наш президент Трамп, он объявил, что такая атака была, ну, просто, имен... это было, ну, как говорят, могла произойти в любую минуту, в любую секунду. Поэтому и было принято решение, чтобы который готовил эту атаку, уничтожить его. Многие ли в Америке примирают угрозы терроризма со стороны Ирана? Так э, наша знаменитая конгресс э, мусульман мусульманка Амар она заявила, что Конгресс должен остановить нашего воинствующего президента, а если Конгресс не остановит, вот она сделает, вот так. Приехала эта мусульманка из Сомали, получила в Америке бесплатное образование, все получила бесплатно. Избралась в Конгресс, а теперь вот благодарна за все. Она будет останавливать президента, который спасает жизнь американцев. Иран поддерживает ливанскую террористическую группу «Хицбалла» снабжает ее огромным количеством ракет и оружия для борьбы с Израилем. По некоторым э, цифрам трудно, конечно, трудно сказать точно, но за последние годы Иран перебросил в Ливан более 20 тысяч ракетных или ракет, или ракетных снарядов для борьбы с Израилем. Израиль уже дважды вторгался на территорию Ливана, пытаясь уничтожить террористов, но пока без особого успеха. На сей раз... Израиль официально заявил, что если ему придется вести еще одну, одну войну с Хизбалой, он уйдет из Ливана только после того, как полностью уничтожит террористов и их военный арсенал. Ждет ли Иран потери своего верного союзника в Ливане? И поэтому он укрепляется в Сирии. Вы же знаете, что... Израиль периодически бомбит военные базы Ирана в Сирии, особенно военные склады и прочее, пока русские так закрывают на это пальцами. У них какая-то, наверное, очередная договоренность есть с Израилем, что пока Израиль занимается Ираном, все, все в порядке насколько а, нас, но сирийский режим конечно полностью в денежном выражении и в поддержке то что там сейчас расположены стражи исламской революции он очень зависит от Ирана вот. так что а, вот, а, вот этот шиитский треугольник который создает Иран он конечно чрезвычайно опасен Потому что и это создается в этом, в этом, создание, это этого вот, не даже это не треугольник, это шрифтский полумесяц. Так что, и конечно, конечно, особенно опасно вот это резкое усиление влияния Ирана в Ираке. Это там, где мы принесли иракскому народу освобождение от кровавого диктатора, где мы потеряли столько американских солдат, потратили столько денег. Практически последние годы, так как там расположены шииты, большинство населения Ирака – это шииты, там расположены важнейшие религиозные центры шиизма. И поэтому вот эта угроза, вот она, она серьезная, она реальная, и если мы сейчас уйдем из Ирака, это будет означать официальное, дипломатическое, военное признание нашего поражения в Иракской войне. Допустит ли Америка такого, такое, такое поражение? Заявит ли она на всем мире, что вот мы бросаем все и уходим из Ирака? Сказать трудно. Сейчас наши военные Пентагон заявил, что Америка не собирается уходить из Ирака. Мы там построили дорогостоящие военные базы, и пока мы там будем находиться. Так что ситуация, как вы видите, во всех направлениях весьма сложна. Давайте вот что сделаем. Сделаем небольшой перерыв, а потом продолжим. Возвращаемся в программу Яна и «Странички истории». Телефон студии 847-400-5200. У вас есть возможность звонить, если у вас есть вопросы, задать вопросы, и Ян постарается на него ответить но сейчас мы можем продолжить. Вы хотели бы продолжить на эту же тему или... Да-да, продолжим мы еще. Я думаю, тема Ирана наверное, бесконечная. У нас вообще с вами впереди, наверное, будет много возможностей продолжать эту тему, потому что она не закончена. Она еще только начинается. Вернее, она 40 лет уже продолжается, но мне кажется, впереди еще столько. Вы знаете, что я... А... Интересная да. вещь. Я слушал интервью политолога израильского. Есть такое Авраам Шмулевич, и вот какую мысль он высказал, что Иран в данном случае, это не случайно то, что произошло, и э, обострение обстановки, и теракты участились, что Иран в данном случае не является самостоятельной фигурой, ведь сразу после того, как э, Трамп начал действия по отношению к Китаю То есть направлять э, там, Увеличивать Контингент, контингент войск э, в, в, в, в этом регионе И После этого вдруг э, Иран Активизировался И ну, хорошо известно что Иран На самом деле сейчас э, существует Только за счет того что ему помогает Китай Китай покупает иранскую нефть В обход э, всех санкций да. То есть и, и Трамп на самом деле как бы э, заявляя о выводе войск с, ближне, с ближнего Востока, а Трамп э, имел в виду, что наши интересы перемещаются на Дальний Восток. То есть, да, ведь, да, и он совершенно четко определил, кто является нашим основным противником. Нашим основным противником геополитическим, экономическим, военным является Китай. И поэтому вот эта ситуация, Китай в первую очередь заинтересован в том, чтобы мы не смогли, чтобы мы не смогли вывести свои войска с Ближнего Востока, переместить их, скажем, туда, в район Китая, потому что Иран-то на самом деле как бы должен был быть заинтересован. Если уж Иран преследует свои собственные интересы, то он должен был быть заинтересован в том, чтобы американцы вышли, и он как бы доминировал в этом регионе. Но поскольку, как утверждает Абрам Шмулевич, Иран в данном случае не является фигурой самостоятельной, он его за ниточки дергает Китай. Вообще эта теория... — это вот то, что вы говорите это верно но в принципе в принципе ведь э, это только одна грань ну как вам сказать вот х, при а, огранке алмаза там их сотни ближний восток это такая штука что здесь одной версии есть, есть, в этом, есть смысл, и мы все знаем, что Америка, и действительно, у нее все стратегические интересы, и в конечном итоге 21 век, это век конфронтации между США и Китаем, и Россией, и, конечно, американские интересы в основном лежат там. Но это не значит, что Америка готова просто так отдать, под гегемонию а, Ирана весь Ближний Восток. Это... Это будет колоссальная катастрофа. Согласен с вами. Потому Давайте что... попробуем принять звонок, а потом мы порассуждаем на эту тему. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. У меня вопрос. Скажите, как вы отнесетесь, если вашего сына пошлют в Ирак? Как я отнесусь? Вы знаете, что? Я от... отнесусь, как и... как и миллионы американцев, которые понимают, что... А, что такое первое, если Ирак будет, или Иран представляет действительно реальную вот, с, с, угрозу Соединенным Штатам, я отнесусь, как и все добропорядочные американцы, сделать все возможное, чтобы наша страна оказалась под защитой. Так что в этом плане никакого у меня исключения нет. Никому, ни одному, никакому родителю не хочется посылать своих сын на войну. Америка уже навоевалась. Но реальность этого мира заключается в том, что нельзя жить в абстракции, что любые уступки агрессии, бесконечному терроризму приводят не к окончанию этого терроризма, а к усилению. И кто вам сказал, что при доминировании э, ши, шиитского этого Кресента на Ближнем Востоке, что вот эти террористы завтра не придут на Соединенные Штаты и начнут здесь взрывать то, что они уже делали. И наши взрывали наши башни и так что нельзя тут не нету такого рецепта Конечно, сидите дома но ничего и потом не надо делать феликс в отличие от вашего сына мой сын служит в армии вам сидя на диване там как-то рассуждать на эту тему с ехицей с такой как вы отнесетесь я, не ехица, я просто э, трамп не воевал во вьетнаме ушел был освобожден и... Поэтому, и вот я и говорю о том, что а люди прекратили войну с Вьетнамом только из-за того, что их дети гибли. Вы, вы знаете, что... Значит, а я вам отвечу на ваш вопрос. Трамп не хочет нигде воевать. Он, он был избран президентом Соединенных Штатов, потому что обещал американскому народу, что он постарается свернуть присутствие американских войск... И в Афганистане, и в Ираке. И он не хочет войны. Он заявляет все время, и убийство этого бандита-генерала не означает, что мы собираемся воевать с Ираном. Но оставлять безнаказанным все это дело нельзя. И Трамп принял абсолютно правильное решение. И когда наши левые льют по телевизору слово, какой это был выдающийся генерал, и как все это опасно, и как все это нехорошо. Эта песня настолько уже хорошо изучена. Если бы все было так, что ничего нельзя делать, так до сегодняшнего дня в мире бы 90% населения было бы под влиянием коммунистов. Если бы американцы не погибло, а у Вьетнама 58 тысяч американских солдат. И в Корее еще 35 тысяч погибло. И Америка потратила колоссальные усилия сдерживая охраняя мир и как всегда получаешь одну и ту же благодарность мы сохранили мир в европе 75 лет размещая наш контингент в нато укрепляет организации не допустив вторжение советского союза а то же они все собрав свои 60 тысяч танков они говорят, что они за три дня дойдут до ла -Манша. мир очень сложный надо все делать то что в пределах рационального сегодняшнего дня если сегодня Ирану надо показать, что ни одна его, ни один его, э, не будет у него атомного оружия, потому что это красная черта, и продолжение террористической организации тоже не будет. А любой ответ э, Ирана против американцев вызовет то, что они получат то, что должны получить. В то, же. Время, в то же время мы увеличили количество войск э, на Ближнем Востоке. Ну А как же иначе? А как же иначе? Вы хотите, они же штурмовали посольство наше, там же наши дипломаты, вы хотите, чтобы их там вырезали. Ну, очевидно. А очевидно, на это рассчитывает, чтобы так же, как в Бенгазе получилось, ну, да, бросить-то тоже... произвол судьбы да, своих людей. Когда посол умолял прислать солдата, а это мадам Клинтон говорит, да что вы, да какая опасность. Вот и убили посла. Спасибо, Феликс, за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, ваш вопрос. Да. Я думаю, что, как вы считаете, что американцы сделали большую ошибку, то, что они не признали Курдистан иракский. Если бы они признали и туда ввели свои войска, они бы имели таких союзников, которые держали бы под контролем все эти арабские страны. Ну, это, ли. Да, знаете, гораздо понимаете, сложнее. Понимаете, эти курды... Они бы держали под контролем и Ирак, и Иран, и Сирию, и Турцию тоже. Ну, это... И это были бы самым лучшим американским союзником. Да, но Спасибо. когда вы теряете всех союзников, все страны, и идете на конфронтацию с такой страной, как Турция, и так у нас с ними плохие отношения. Знаете, эти... эти... Ну не получилось создание Курдистана. Еще с 2018 -го года, со времен Версальской конференции, когда курдская делегация требовала признать их. А теперь, когда курды расположены в четырех разных странах мира, Создать в одном месте государство, значит, вызвать очередную огромную войну на Ближней, в той в той части земного шара. Там вы... разные курды тоже есть. Основная масса курдов, вы забыли, курдская рабочая партия, это коммунистическая партия. Там не так все просто, как вам кажется. Абсолютно. И потом не все еще потеряно. Тут э, сенатор э, Марко Рубио заявил, что, может быть, настало время создания независимого курдского государства. Посмотрим, как будут развиваться события. Давайте да. следующий звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу ответить Феликсу на его вопрос. У него взгляды на то, что дети, ваши дети пойдут воевать, основаны на армии Советского Союза, где армия была призывная, и служить в армии было как бы почетным долгом, то есть насильственный призыв. В Америке армия добровольная, и всех, кто туда поступает, и заявляет желание, он добровольно понимает, что если он туда вступил, он должен выполнять приказы правительства и не обсуждать их. Поэтому его вопрос был некорректный. Кроме того, Восток – дело темное. И все переговоры и уступки рассматриваются как слабость. На Востоке признают власть сильного. И когда эта власть сильного будет показана – они иначе себя будут вести. Вот такое мое мнение. Спасибо. Спасибо. Ну да, <смех> все это так. Все это действительно так. Но вот обратите внимание, проведение Ирана. Он же нашел еще одно слабое место, чтобы ослабить Саудовскую Аравию. Это Йемен. Туда он забрасывает этих йеменских шиитов, хуситов которые против, борются против законного правительства Йемена, которого поддерживает Саудовская Аравия. Опять затяжная война. Когда-то Киссинджер осторожно заметил, что Иран должен решать, оставаться ему страной или быть причиной. Аятол Хамини и его эти мусульманские аятолы выбрали причину. Идеологию, терроризм, атомное оружие. И в этом случае найти компромисс с такой страной будет крайне-крайне трудно. Тем паче, как говорят, по крайней мере на риторике, это стремление попасть скорее в рай, где их ожидают там все эти небесные Гури. блага, тоже, тоже осложняет любые нормальные разговоры. По крайней мере во времена холодной войны Соединенные Штаты в самые трудные времена всегда разговаривали с Советским Союзом. Сейчас ничего этого нет. Иран руководствуется, все его идеология основана на книге Хамини, которую он написал, это «Исламское государство». В ней он подробно говорится о государстве, созданной живущей по законам э, ислама, по законам шариата. И с таким государством не так, все это, не так все просто. И самое интересное, я много раз об этом говорил, многие думают, что есть какое-то однозначное решение любого вопроса, которое сразу приведет к решению всей проблемы. Такого нет, не было и не будет. Будет ли Америка поддерживать создание Курдистана, значит там возникнут четыре затяжные бои на, на всех этих разных территориях. Нету там решения однозначного вопроса. И никогда не было, и никогда не будет. Но решать прагматически это надо, Ян, давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Добрый день. Ваше мнение, могут ли шииты и сунниты объединиться в ближайшее время? Если, если да, это будет кошмар. Спасибо. Мое мнение, не могут. Этот раскол произошел сразу после смерти пророка Мохаммеда, 632 год нашей эры. Значит, когда там делили наследство пророка, или это по линии наследников пророка или по линии новых там возникших правителей. Раскол очень серьезный, очень глубокий. Вообще религиозный раскол – это крайне серьезная штука. Они, когда возник вот сегодня день Рождества. Вот этот раскол в церкви христианской единый произошел в XI веке. Сколько он продолжается? Ровно тысячу лет. Никаких возможностей сближения православия с, с католиками на сегодняшний день не предвидится. На Ближнем Востоке это осложняется вот этими локальными причинами, войнами. Вы же там запутаетесь. Например, сейчас в Ливии идет гражданская война. Египет, э, э, Россия, там, э, Объединенные Арабские Эмираты поддерживают генерала Халифа. А законно-американское, законно-ливийское правительство поддерживает Турция, которая послала сегодня первый отряд турецких солдат, прибыл в Ливию. Вот они и столкнутся, эти турецкие солдаты, с русскими наемниками Вагнера. Все очень сложно, все очень запутано в бесконечном клубке противоречий. Не будет сближения суннитов и, и шиитов, потому что... Мека и Саудовская Аравия – это центр ислама. Там 80, 90% всех мировых, мирового ислама – это сунниты. Шииты – это секта небольшая. И они, никогда там никакого сближения и примирения не будет. Ян, огромное спасибо. Как всегда, очень интересно. Ну и, и надеюсь, что в следующий раз мы продолжим разговор. У нас будут новые поводы поговорить. Может быть, даже и на эту тему посмотрим, как будут развиваться события. Все будет зависеть от того, чем будет руководствоваться правительство Ирана, или оно будет руководствоваться прагматическими соображениями, или оно будет руководствоваться своими идеологическими догмами. От этого будет зависеть и, так сказать, ход дальнейших событий. С вами согласен. Всего вам доброго. Спасибо До огромное. А там на небе тоже суета, и ангел поедает мандарины, Там облака в снежинках красота, и инваю декабрь дышит в спину. А в Новый год за праздничным столом они здоровье нам всегда желают, Им радостно за нас, что мы живем, они о нас частенько вспоминают. То птичку в окошко постучат, то дверью скрипнут дома по привычке, Нас напугать, конечно, не хотят, но к нашим душам есть у них отмычки. Они же видят, как в ночи грустим, Смахнув слезу, уткнувшись в одеяло. А нам покой души необходим, Хоть больно от того, что их не стало. Когда часы пробьют двенадцать раз, И мы свои желания загадаем, Родные наши в небе пьют за нас Напиток, о котором мы не знаем. Безалкогольный, вкусный, для души. Там пахнет мандаринами повсюду, Им вечно в наших душах, Жить и жить, как нам в их душах. Это ли не чудо? Там Бог снежинки счастьем заправлял и слал на землю к нам по просьбе близких и по бокалам радость разливал своим жильцам их родным по списку. Я верю, там никто не одинок. Там светятся сердца, а не витрины. И ангел, подуставший за денек, разносит нашим близким мандарин.